Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть на сидя длинноногого. Итак, поехали. Подожди. У меня наушники отключились. У меня наушники отключились. Мы выходим на сервер, на котором происходит ничего такого. Просто там миллиард длинноногого, там еще жесткое, вообще типа... Там вообще мы еще там мы лука со всякого встретили. <связь> вообще круто. Мы еще там всякого лука встретили. Все, короче. Эм, надеюсь, меня хорошо слышно. Надеюсь, ми... меня хорошо слышно, да? Меня хорошо слышно. Я болею. Вряд ли это попадет на ютуб. Я ведь не знаю. А, ребята. Так. Все стартует. Того, ну, как дела? Может завтра вторая серия будет? ХЗ. Будет ли вообще вторая серия? Ммм. Алло. Там смыль. Алло. Ну алло, да, давай. Так, все, я, короче, тут запустилась. В смысле, наустики не подключили? Тебя слышно, что? То есть, какого фига у меня наустики не подключены? Чёрт. Какого черта? Я не знаю. Так. Выживаю? Я себя выживаю спокойненько, и у меня все дико лагает, не понимаю, за чего. Пацаны, кто можешь понять? А, Что ты себя... на сервере. И... Я пока выживаю. Такого. Такого сегодня ничего не делаю. Просто выживаю, И... Итак. вообще попадет ли это в интернет я не особо, уверен. блин у меня все дико лагает я не понимаю зачего. чего я реально не понимаю почему у меня лагает Да разрядили сейчас офигели, что у меня 500 фпс, да? Надеюсь, он очень печал. Давайте этого вот, через дерево сюда будем. Ты сейчас бункер строй, я пока в свой дом пойду, потому что у меня свой дом есть, крутой еще. Уже баги начинаются, чувак. Понимаешь? Какие-то баги у меня. Mm -hmm. У меня баги зависают. Блин. Сегодня удача не на моей стороне. Чтобы вы понимали, у меня этого ч-то я не могу найти шахту. Поэтому сейчас я буду много дерева добывать и идти. Куда-нибудь вниз. Мне нужен уголь. Одно тихо. Мне нужен уголь. Тихо, тихо, тихо. Короче, нормально можно разговаривать, он включил звук. Не знаю, что у него сейчас там. И вот так. Не думаешь, что это попадет в интернет вообще. <звук> да алло, что? алло, я пора... Я заканчиваю твою... Как? Я ничего не понял, что это... Алло. А. А. я сейчас ничего не понял, тогда бы я одни выжила. Очень боюсь этих страшилок. у меня вот новый ПК а я кто, на... на самом деле а? нет смотри я отключился сейчас но нет смотри я сейчас в другой комнате ПК я не могу перенести кстати а у тебя есть телефон? но я телефон, я уже объясняла, что у меня телефон а кто... кстати я хотел сказать подписчикам вот что у меня за видеокарта. Вот у меня видеокарта. У меня GeForce GTX 650. Это подписчик сказал. Это довольно такая нормальная Кстати, И... У очень... тебя ведь есть LD-плеер. Я тебе... Я видел, что есть LD-плеер. Через него можно различные игры запускать. Так вот, смотри. А ты можешь в это... это самое В Бедрик... Better... Edition, в телефонных вверх. Можешь? Ну... ну Через ADP. Ну как тебе сзади? Попробуй. Не я не могу. Я не могу это сделать. Сейчас я блудина. Почему? Покупаю. Ну, естественно, я не могу. Сначала подумай головой. Мне... Потому что у меня, во-первых, его нужно купить. Я не собираюсь... это делать. Пока, конечно. чтобы Нет, просто некоторые, наверное, сейчас не знают, но я сижу сейчас на огромном мониторе. На огроменном. Вот видите, у меня сейчас стоит тут рисовка монитора. И это сейчас у меня такой огромный монитор, что этого вот, такой FPS. Чем больше монитор, тем больше гетславки. как думаешь это попадет в интернет? вообще? я думаю у меня просто кирка выбросилась вообще я ее понял у меня кирка сама выбросилась Сейчас блин что нибудь еще похуже сделает у меня вдруг сейчас что нибудь еще похуже сделает пока не знаю Ну, конечно, мне уже хватит на сет. Могу возвращаться. Ой. Кто помнит, у меня раньше был ноутбук. Вообще. Ой. И вот. Так как ПК себе улучшил, тебе теперь буду улучшать телефон. Чё? Что происходит? А, я спектэйтерю. А, пацаны, что то с интернетом сегодня вообще не то. я не умер нет, нет нет нет ребята пожалуйста нет у меня совсем мало хп не надо пожалуйста если я умру это будет все